Вот Альпетри, и там наверху ползают люди, и, и нам надо забраться. Не хрен ездить по заграницам по-разному, когда ты страны своей толком не видел. Приезжайте в Крым, он прекрасен, не забудь о детей и родителей. Первый. гора Альпетри, 1203-4 метра над уровнем моря, Крым, Россия. С вами был Олег Факеев, 1 ноября 2015 года.